Книга номер один Игоря Мана. Как стать лучшим в том, что ты делаешь. О чем эта книга? Эта книга действительно о том, как стать номер один в своей деятельности. И неважно, в чем ты хочешь стать номер один. Ты хочешь стать блогером номер один, либо ты хочешь стать врачом номер один в своем городе или стране, или ты хочешь стать психологом номер один. Эта книга как раз-таки для тех людей, у которых есть свои большие амбиции. И для тех людей, которые <coughs> готовы делать. Эту книгу не стоит читать и не стоит ее покупать, если вы не готовы к действиям. То есть вот эта книга не про то, как просто посидеть, полистать, посмотреть, узнать, что-то новенькое. Здесь реально пошаговое руководство к действию. Игорь Ман <coughs> свою технологию достижения номер один он выделяет пять этапов. Первый этап – это поставить цель. Вся книга, кстати, на таких майндмэпах что очень удобно поставить цель потом определить точку а провести аудит самого себя что у тебя есть на данный этап времени короче книга коучинг на самом деле затем второй этап точнее третий этап третий этап это развитие как ты будешь развивать свои навыки профессиональные и личные личностное развитие и профессиональное этап следующий этап четвертый это результаты результаты это то что у тебя уже получается в твоей нише то что у тебя какие результаты у тебя у твоих клиентов и чего ты уже достигаешь или лишь только пятым шагом игорь ман рекомендует заниматься маркетингом то есть уже продвигать продвигать себя как эксперта как эксперта номер один в своей нише ребята очень рекомендую книгу я периодически себя проверяю по этой книге я еще не стал номером один в своей нише но эта книга она существенно помогает это делать и тут похвастаюсь у меня есть в этой книге личная подпись игоря мана я был на его семинаре это было очень круто поэтому если вы делатель и если вы действительно хотите стать ну тут, понимаете, не обязательно именно номером один, а именно если вы хотите стать первоклассным. Я бы подобрал сюда вот такое слово. Если вы хотите стать первоклассным специалистом в своем деле, то вот эта книга, она действительно для вас. И здесь найдете очень много вещей, ко о которых вы, возможно, не задумывались. Например, о том, как должен разговаривать эксперт номер один, как он должен выглядеть эксперт номер один поэтому здесь очень много таких тонких тонких моментов психологических которые игорь очень структурно классно доступно изложил и я эту книгу рекомендую как руководство к действию просто так поставить на полку читать э, листать по вечерам не подходит кстати что еще мне нравится здесь э, есть уже такие Страницы, которые отведены для самостоятельной работы. То есть есть задание, и ты его прямо в книге текстом выполняешь. Это очень удобно и очень круто. 5 из пяти ставлю этой книжке, И да прибудет с вами сила, становитесь номерами один номерами в том, что вы делаете. Спасибо большое.